Здравствуйте, скажите, как вас зовут? Меня зовут Алексей, я представляю компанию «Закупки Проб. Угу. Вот, тендерное сопровождение РФ. Скажите, пожалуйста, вам понравилось мероприятие? Да, очень понравилось, очень лектор, такой эмоциональный, живенький, красивый, не знаю, очень понравилось. Очень здорово. Скажите, пожалуйста, будете ли вы использовать новые знания в своей работе? Да, я буду использовать. Какие именно? По подбору персонала, по продаже. Uh -huh. И последний вопрос. Кому вы посоветуете? Собственно? Посоветую. Да. Сейчас посоветую. Выручим. Mm -hmm. да, кому я посоветую? Ну, не знаю, своему генеральному директору, чтобы да. он... Еще кому-то смог посоветовать. Mm -hmm. вот. Очень здорово, спасибо большое. Да.